Мне кажется, что Сан Андреас лучшая часть серии. И да, где спортзалы, это вообще самое крутое было. SA лучшая часть GTA. GTA Сан Андреас лучшая. Лучшая это Сан Андреас. Всегда была и будет. И никакой графон и суперфичи не убедят меня в обратном. Ой, когда все это кончится. Всем доброго времени суток, катаны. Прежде чем мы начнем, я скажу вам, что я обожаю GTA San Andreas. Я провел в этой игре сотни часов и, разумеется, я считаю эту часть GTA лучшей частью GTA 2005-2006 годов. Но после недавнего олдскульного стрим-марафона по GTA San Andreas, статус ее как лучшей части GTA представляется мне очень сомнительным. И сейчас я попробую объяснить почему. Писать такое сейчас могут только самые упоротые олдфаги, которые застряли в нулевых и не признают прогресс игровой индустрии. Либо, что забавно, школьники, многие из которых в год выхода Саньки на ПК едва научились говорить, а сейчас предпочитают GTA San Andreas и Samp пятой части и GTA Online. Разумеется, сопровождая это лютейшим хейтом в сторону GTA 5, подхваченным у первой категории хейтеров GTA 5, то есть олдфагов. Происходит это тупо по той причине, что у Школоты нет денег на нормальный комп, который потянул бы GTA 5. Разумеется, в некоторых моментах GTA 5 будет и похуже GTA San Andreas, ведь я даже снимал об этом видос, что мы потеряли в GTA 5. Но, по большей части, это касается дополнительных геймплейных возможностей, вроде накачки персонажа в тренажерном зале и его ожирений и прочих свистелок-перделок. Сейчас же я разберу более важные элементы геймплея GTA. Те элементы, которые которые сопровождают нас на протяжении всей игры. Давайте начнем! И первое, что меня бесит, это игровая камера и вид от третьего лица. В GTA San Andreas вид от третьего лица совершенно неудобный, когда мы в транспорте. Ясно, что здесь камера управляется мышкой. И, например, когда мы за рулем, мы должны задействовать мышь, чтобы поворачивать игровую камеру на нужный ракурс. Но когда мы не задействуем мышь, управление транспортом в GTA San Andreas становится совершенно неудобным. Камера запаздывает за автомобилем буквально на полсекунды. И когда мы совершаем крутой поворот, мы часто рискуем выехать навстречу или наоборот, перекрутить руль и съехать с дороги. А теперь давайте посмотрим на камеру в GTA 5. Несмотря на то, что здесь мы также можем задействовать мышь для управления камерой, при виде сзади камера всегда прикована к машине и при крутом повороте меняет свой ракурс практически моментально. И это удобно, ведь нам не обязательно нужно теперь задействовать правую руку во время езды. Мы можем, например, в этот момент перекусить, либо сделать что-то еще. Это не то, о чем вы подумали. Но если вы подумали, что данная недоработка несущественна и ее можно пережить, то это еще не все, ведь управление вертолетами в GTA San Andreas от третьего лица это просто лютейший пиздец. Дело в том, что когда мы поворачиваем вертолет в горизонтальной плоскости, задействуя руль горизонтального направления в Сан-Андреас, камера при этом замирает в одной точке и не следует за хвостом вертолета. А я напомню, что для управления вертолетом мы задействуем не 4, а 8 кнопок. 8, Карл. Это значит «обе руки». И третьей руки у нас, блять, нету. Если мы хотим вернуть игровую камеру в правильное положение, то есть за хвостом вертолета, нам нужно бросать управление, чтобы взять в руки мышку. А в GTA 5, конечно же, все выполнено более удобно. Куда бы мы ни повернули, камера всегда остается в правильном положении от третьего лица. И наши глаза всегда смотрят туда же, куда смотрят глаза пилота. Следующее, о чем я хотел рассказать, это физика столкновений в GTA San Andreas. И это полный пиздец! В Саньке, когда мы сталкиваемся с каким-нибудь хлипким заборчиком, неважно, деревянным или металлическим, фонарным столбом, мусорным контейнером и прочим физическим объектом, имеющим небольшую массу, часто случается, что наш транспорт отлетает назад, ну или как минимум меняет траекторию движения. И это происходит независимо от того, едем ли мы на мелком багги или тяжелом грузовике, как не зависит и от нашей скорости. Сравните, как это происходит в GTA San Andreas – и в GTA п'ять. К тому же все мы прекрасно помним физику повреждений транспорта в GTA San Andreas. Например, если мы чуть-чуть заденем что-то крылом автомобиля, то мы получаем помятое крыло. Но полный бред же. После переворота любой транспорт в GTA San Andreas взрывается. И это жутко бесит, не правда ли? Справедливости ради скажу, что то, что в GTA 5 после любого переворота транспортное средство может магическим образом с крыши перевернуться обратно на свои четыре колеса, это также дикий трэш. И очевидно, что разработчики из Rockstar просто насрали здесь на реализм. В данном случае наиболее реалистичной была модель переворотов в GTA 4, когда перевернувшаяся ТС не взрывалась, но становилась бесполезной грудой железа. Причем у нас был шанс вернуть его, перевернув валяющуюся машину другим автомобилем, более тяжелым и мощным. Еще один момент, который реально отравлял жизнь многим пилотам в GTA San Andreas, это медленно подгружающиеся текстуры деревьев, фонарей и прочих мелких объектов. Обратите внимание, как деревья материализуются буквально в нескольких метрах от игрока. И хорошо, что мы сейчас на мотоцикле, а если бы мы были на какой-нибудь Гидре и захотели бы низко полетать, конец этого немного предсказуем. Как я уже сказал, я обожаю GTA San Andreas. Но это не значит, что от обожания мы должны закрывать глаза на те болезни, которыми реально больна эта игра. Безусловно, эти болезни не делают GTA San Andreas плохой, но важно понять, что с момента ее выхода прошло уже больше 10 лет, а на свет вышли уже две другие, более достойные части GTA. Это GTA 4 и GTA 5. И меня, например, возмущают, почему почти никто не вспоминает о GTA 4 которая действительно может быть реальным конкурентом в GTA 5 как по части геймплея, так и по части сюжета. Где вы, фанаты GTA а ау, неужели вас так мало? Сравнивать четвертую и пятую части было бы гораздо интереснее и справедливее. Ну а на сём я заканчиваю. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.